Добрый день. В конце XIX века, когда по плану высших сил на планете должно было быть создано международное теософское общество, вот это миссия была возложена Елена Петровну Блаватскую. Что такое теософия? Теос — Бог. Софии Мудрость, то есть общество, через которое свыше силы света нашей Земли и Солнечной системы могли бы давать знания земному человечеству. Вот в то время, время создания этого международного общества двое англичан, ну эти вот это не сила возложена Елена Петровна Блаватскую. Что такое Теософия? Теос. Бог, София мудрость, то есть общество, через которое с высшей силы света нашей Земли и Солнечной системы могли бы давать знания земному человечеству. Вот в то время Время создания этого международного общества двое англичан, ну, эти колонизаторы, которые Индию превратили в колонию, двое из чиновников английской колониальной администрации стали просить через Блаватскую, чтобы она наладила связь этих двух англичан. Но она, естественно, обратилась силам света по этому вопросу, но они согласились в некоторое время переписываться с этими двумя английскими интеллигентами. И в связи с этим, в свое время, в начале 20 века, вышел большой толстый том, такой под названием «Письма Махатм» то есть письма космических учителей к Синету. Синет — это один из этих двух английских интеллигентов. Но вот уже к 30-м годам 20 -го века этот том писем выдержал уже более 20 изданий в разных странах, особенно в Европе, Америке. Ну а, естественно, его православное невежество не допустило до революции его издать, а после революции еврейские большевики тоже этого не допустили, для них он еще более страшный, этот том. Но В частности, поскольку Елена в Ририх переписывалась с разными вопрошателями, корреспондентами, с разных стран, с разных материков к ней шли такие вопросы. Вот, в частности, по поводу этого тома «Космических учителей» она писала. Многим этот том, конечно, был, многие моменты там были непонятны, естественно, потому что человечество у нас, в этих вопросах у нас, в этих вопросах крайне невежественно. Вопросы порой самое, так сказать, мало чего можно сказать об этих вопросах хорошего. Но это вполне естественно. Сознание и страдавшихся людей, потерявших веру в справедливость, милосердие, защиту церковного Отца Небесного. Нельзя вернуть в прежние мертвящие догмы. Если возможен духовный подъем, писала она, духовный подъем для земного человечества, то по своему смыслу и качеству он будет совсем иным, нежели это мерещится некоторым умам. И чтобы утвердиться в этом новом духовном подъеме, человечеству нужны будут Человечеству нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. Нельзя закрывать глаза, что большой сдвиг произошел в сознании народных масс, то есть в человечестве за многие тысячелетия, мытарство по разным путям ложной духовности, всякое церковщина, сектантство. И страдания – это великий учитель и трансмутатор. Серенькая и спокойная жизнь человека просветить не может. Нужно готовить сознание свое к разрешению многих проблем. Трудно будет сознанию, закостеневшему в течение многих своих воплощений, не жившему старые предрассудки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 И тогда вся красота подвига Иисуса Христа, вся ширь Его космического учения будет понята людьми в духе именно, а не в мёртвой букве часто искаженных так называемых священных писаний. То есть, как вы понимаете, на планете никаких священных писаний нет. когда-то появится, как они немедленно искажались силами зла. А что это за силы зла? Ну, можете сами себе представить, если только сам князь мира сего был уничтожен в 1949 году, то все это время, все эти несколько миллионов лет, командовал он всей жизнью на этой планете. Хотя силы света все время сопротивлялись его падению, попытки и нас с вами превратить в мусор. Его-то так и не удалось отрезвить. Но надо было бороться хотя бы за людей, хоть какая-то часть могла бы выжить. Вот сейчас его выродки нам покажут здесь, как говорят Кускину мать, Ливнем мы, как говорят, в соплей, на кувак. Сколько еще? Но по некоторым предсказаниям, еще лет 30-40 придется. Правда, Елена Петровна Блаваскова предсказывала, что весь 21 век они еще будут тут. Эти отбросы командовать недобитые. Правда, ближайшие к нему помощники, там его маршалы, но этого самого уже Люцифера были в этой битве силы света -то тоже уничтожены. Но из высшего комсостава нам кто-то у них остался. Но средний комсостав, он сейчас тут творит на планете. Поэтому и сказано, претерпевший все это до конца, спащен будет. То есть, кто не сопознится всем, что эти гады творят, и не встанет на их сторону, вот тому и удастся спастись от, этого, спастись от этого рабства. Только тогда будет заложена новая религия, новая религия, религия мудрости, религия духа. Ну и все время Христос говорил даже в тех Евангелиях, которые иудеям не удалось полностью извратить, вот в тех четырех Евангелиях, там кое-какие слова остались Христа, учения там его, естественно, нет. А отдельные фрагменты есть из того, чему, чему он учил. Ни на горе сей, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Видите, какие вещи он говорил против иудеев. Ну, за это конечно, надо было убить, распять и вообще там казнить. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Не сказал, что в церкви и пополняться Отцу в Духе Истине. Не сказал, что в церкви и попам будете поклоняться, а в Духе истине. И вот таких поклонников Отец себе ищет. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. А для этого не нужны никакие церкви, никакие секты, никакие религии вот эти извращенные, искаженные. Также хочу напомнить вам, что все архангелы и ангелы, пишет Ильяна должны пройти в обязательном порядке через человеческую эволюцию. Все абсолютно. Нет в космосе ни одного Бога, который не был бы когда-то человеком. То есть, кстати, совершенно непременно, каждому надо ее когда-то по грешной земле, неся ей спасение. Архангела Михаила тот самый, о котором говорится у тех же православных христиан, о том, что он должен будет сразиться с сатаной. Когда, правда, церковники этого не знают. И то, что такое сражение произошло, они тоже не знают. Если бы не эти величайшие духи, давшие импульс за зарождению мысли на заре нашего земного физического человечества и продолжавшие двигать эволюцию земного сознания на всем протяжении этого труднейшего и самого длительного процесса, если бы не эти величайшие существа с других миров и планет, то земное человечество по сейчас не вышло бы из состояния пещерных троглодитов. Ну, понятно, сегодня они, да? Человечество человечестве по сей час не вышло бы из состояния пещерных троглодитов. Ну, понятно, не они, да? Именно великие Архангелы, есть и семь кумар, как их называют на Востоке, и среди них наивысшие, о которых говорится в Восточных Писаниях и в Тайной Доктрине, вот они пришли с высших миров нашей Солнечной системы, не с нашей планеты. Наша планета ничего высокого не родила, не дала. Ну то есть она еще просто не доросла, и человечество здесь тем более. Они пришли с высших миров Солнечной системы и принесли величайшую жертву. А в чем эта жертва-то? А в том, что именно они воплощались в среди малоразвитого полуживотного младенческого человечества, младенческого человечества, как великий основатель великий царств, философий и так далее, на всех поворотных пунктах истории нашей планеты. Зачем они пришли? Оказывается, с целью, чтобы ускорить эволюцию человечества, ускорить эволюцию его сознания. Именно Архангел Михаил сейчас на службе судьбы нашей планеты. Это написала в 30-х годах. Именно ему заповедана последняя битва с князем мира сего. Кстати, об этом и Библия тоже говорит. Заповедана последняя битва. А он объявил войну силам света в начале 30-х годов. И в 1931 году начался так называемый предсказанный еще иудейскими пророками половиной тысячи лет назад по этой Армагеддон. Слышали, да? Так вот, эти предсказания иудейских пророков, и не только их, но и восточных разных пророков, тоже было предсказано египетские. Еще задолго до появления вообще этих евреев на планете, египтяне предсказывали что будет когда-то Это битва. Архангел Михаил, но он нам еще известен как владыка нашей Солнечной системы. Ну, У, этих, у церковников там вообще в этом плане полная темнота. Но хотя они об Архангеле Михаиле там что-то где-то слышали, знают и взяли у иудеев. Вообще, Собственно, священного Писание у церковников ни католических, ни православных нет. Если они взяли Библию, она же полностью иудейская, и все это так называемое христианство работает на, так сказать, как говорят, на мельницу евреев, иудеев. Понимаете? То есть по-настоящему назвать вот эту так называемую христианскую религию надо было бы не христианской, а иудейской. Понимаете? Единственное, за чего можно там называть ее христианской, так это в самом конце этой Библии, там тоненький Новый Завет, да, помните, да? Вот. И такое, что там от учения Христа осталось. Одни фрагменты такое, где немножко его высказание, и все. А все остальное их нет. Они, кстати, иудеи очень недовольны были тем, что церковники христианские, так вот, это, ну, как бы нахально нагло там присвоили Библию, и они сказали, что ключи от понимания Библии мы вам не дадим. Ну, этим православным церковникам. Ну, этим православным церковникам католическим. А что не давать-то, когда все главы этих церквей, иудеи тоже, потому что везде возглавляли во все времена именно представители черной иерархии, иначе откуда бы столько искажений. Так вот эта битва началась в 1931 году. А для того, чтобы на физическом плане эта битва тоже шла полным ходом, князь Тьмы создал, начиная с 1933 года, огромную фашистскую армаду в Европе. Но это его детище. Понимаете? И даже по телевидению недавно рассказывали, как Адольф Шекли грубер Гитлер, кровью писал договор с Саней. И действительно, видите, как у него здорово все получилось, да? Практически вся Европа была у его ног. Mm -hmm. Евреи все работали на него. Весь финансовый капитал на него работал. Ротшильды там и прочее, прочее, все. Теперь швейцарию это вы знаете, он же не захватил, там же ни один фашистский солдат туда не вступил. А вокруг все было занято фашистами. Почему? Потому что там сидело его еврейское начальство. Все. Там сидели его главари, которые его и финансировали, и прочее. А так растоплать из Швейцарии ему там ничего не стоило, там, на его там распотрошил. Но, видите связи, какие интересные. С тем, что в невидимом мире творится. А это Армагеддон, он ведь начался в тонком мире. Ведь вы знаете, но видите связи, какие интересные. С тем, что в невидимом мире творится. А это Армагеддон, он ведь начался в тонком мире. Ведь вы знаете, в тридцать первом году у нас никакой войны здесь будет, нигде не было, да? Ничего же этого такого не было. Правда, в 30-х годах там вот эта страшная депрессия экономическая началась в Соединенных Штатах Америки. И американцы вообще бы там все развалилась вся экономика. Если бы Рузвельт в переписке с Еленой Ивановной Рерих не послушал бы ее советы, которые давались великими учителями через Елену Ивановну, он кое-какие советы принял. И по сути дела, удачно ему удалось выкарабкаться со своей Америкой из вот этой жуткой экономической депрессии. Но вот кто-то взял, кто-то берет там, читает в британской королевской академии, в этой самой библиотеке, в британской королевской, сам подлинник. Так что, если кто хочет, может поехать почитать. Письма космических учителей, там они написаны их собственной рукой. Вот с него, с этого вот источника, с этого манускрипта, собственно, были сделаны ну, вот, множество изданий по всему миру. Ну а властям было дано задание его, так сказать, не афишировать, не рекламировать, замалчивать. Ну и мы откуда с вами? Мы же тоже в Советском Союзе ничего же не знали, да? Понимаете? Елена Ванна, в все время взяла наиболее интересные места из этого толстого тома, выбрала и получилась такая книжечка, выбрала и получилась такая книжечка небольшая. Вот. Она назвала ее «Чаши Востока». Так вы пишете, кому-то она отвечает, что в Чаше Востока вы нашли полное отрицание Бога, не только личного, но и безличного. Это утверждение не совсем справедливо, ибо нигде, ни в учении живой этики, ни в письмах космических учителей вы не найдете отрицание безличного Бога. Ну, а у всех-то церквей, у всех сект, у них обязательно личный Бог. Так вот, отрицание безличного Бога у сил света вы нигде не найдете. Возможно, что это недоразумение возникло просто из-за неправильного наименования. Но наименование. Ибо что такое безличный Бог? Не является ли он тем божественным, неизменным, беспредельным космическим принципом или непознаваемой причиной всего сущего, который словами апостолов Иоанна и Павлов, а также в трудах первых великих отцов христианства, назван как Бог невидимый и непознаваемый. Не считаем ли мы с вами в Евангелии от Иоанна такие слова «Бога не видел никто никогда» и те же самые слова повторены Иоанном в его послании. Много указаний в Библии на Бога неведомого, на огненную природу этого Бога, а во Второзаконии Моисей говорит, что Бог есть. Очень советую вам прочесть труды великого Регена, этого света, чьей учения Христа. Между прочим, Западная Церковь принялась за изучение его трудов. Ибо наиболее просвещенные церковники поняли, что они зашли в тупик со своими мертвящими церковными догмами и не удержать им свое влияние под напором нового сознания широких народных масс, сознания, требующего прежде всего логичности и жизненности законов. Ну а у церковников, как известно, вместо космических законов выдуманы ими догмы. Поэтому сейчас, вот если поинтересуетесь, там в любой семинарии, в этой церковной семинарии, академии, там даже есть специальная дисциплина, называется догматика. А вместо этой догматики, если настоящая была бы эта религия, вместо догматики была бы написано теософия. То есть, вот как раз эта дисциплина бы изучала не высосанность из грязного пальца Тольного там или Богослова какие-то гипотезы, вот. а изучала бы истинные космические законы. Так, великий Ориген, а, кстати, кто такой Ориген? Слышали о нем, да? Он жил там практически сразу после Христа. Но это тоже... Как только Христос ушел, Он сразу воплотился в облике Оригена. Для того, чтобы иудеи совсем не задавили, не затоптали учения, Он пытался его продвигать дальше, но среди людей. Так ориген в своем труде, труд называется о началах. А что такое начало. Начало это как? А что такое начало. Начало это как? По сути дела, вот в такой форме он в трудах своих говорит о космических законах. Потому что чрезвычайно важно знать каждому земному обитателю, но хотя бы несколько основных законов космических. Иначе он же жизнь свою строить толком же не сможет. Вот в частности, в своем труде великий оригент писал, Бога нельзя считать каким-либо телом или пребывающим в каком-либо теле. Бог есть простая духовная природа, не допускающая в себе никакой сложности. Бог есть великий ум, и в то же время есть источник, от которого получает начало всякая разумная природа и всякий другой ум сложным. Иначе окажется, что элементы, из которых слагается все, что называется сложным, существовали раньше самого начала. Разве возможно не с ней утвердить понятие Бога, пишет Елена Ивановна, Бога как чистейшего однородного принципа и как начало всего, нежели это выражено как можно лучше назвать? Все это, как именно словами Оригена, великого греческого философа и отца христианской церкви. Но вот именно одного из великих отцов христианской церкви, Оригена, церковные чиновники очень не любят. Но как бы не любить одного из своих отцов. Вот пойдите сейчас вот к попам. Простите, Оригена, вы к попам. Простите, оригены вы как тут продаете? Он же у них еретик, не номер один в этих попов. Как Христа не распинает, так и всех, кто похож на него. Также разве не сказано, что Бог вездесущ, всеведущий, всемогущий, и что все в нем движется и дышит, то есть все, что имеет бытие? Вот это слова из той же Библии. Но если это понимать буквально, то есть заниматься буквоедством, тогда учение Христа превращается в мертвую догму. Потому если мы отбросим мертвую букву Писаний, часто искаженных неверным переводом и предвзятость суждений в сложную и предвзятость суждений сложную рабство мысли на протяжении веков, находящиеся в тисках христианских догм, то мы увидим, насколько все религии, все учения древности клали в основу мироздания величественную, вечно непознаваемую причину всего сущего, и древнейшие религии поклонялись этому единому божественному началу, под разными наименованиями, соответствующими каждому народу, каждой стране. Христианский мир, в частности, избрал для высшего понятия Слова Бог. Поэтому зачем искать какое-то новое определительное для этого величественного понятия? С этим словом христианский мир веками связывал все самое высокое, все самое прекрасное. С этим словом христианский мир веками связывал все самое высокое, все самое прекрасное, доступное его сознанию. И потому в книгах учения живой этики этот непознаваемый беспредельный принцип или начало всего часто обозначается тоже словом «Бог». Ведь сказано же Христом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. То есть не во всяких ритуалах и обрядах, не в каких-то храмах там и так далее, а в Духе. Что значит поклоняться в Духе? Это в любом месте, где, где бы ты ни находился, ты должен быть с Богом. И все. Где угодно, в каком угодном месте. Кот, вверх ногами будет стоять. Должен быть с Богом. Отец мой и Отец ваш. Слова Христа, которые остались там, в этих Евангелиях. Хотя Евангелий было написано несколько сотен. А где остальные сотни? Более трехсот. Попыт тщательно уничтожили. Вот эти только четыре оставили. Потому что там много не такого ну, совершенно для них неприемлемого. То есть, Евангелие о Христе все те, это и этические книги, а вот эти они приспособили под себя. Мало того, еще и толкуют по-своему. Именно это божественное начало, непостижимое, незримое, духовно пребывает как в нас, так и вокруг нас. Потому и Бог космических учителей. Это Бог космический. А точнее, это сам космос и невидимости. Именно все в нем, то есть в космосе, в Боге, движется, дышит и имеет бытие. Вот мы с вами в космосе живем, и мы частичкой его. Вот это и есть Бог. То есть мы в Боге и находимся. Мы его частица. Вот мы с вами частица нашего здесь Бога, который является Творцом и Создателем нашей Солнечной системы, с планетами, совсем, да? Вот. Солнце – это он там, там его резиденция. Но он является частью еще более великого Бога, то есть нашей галактики. А Творец и Создатель галактики тоже является частью еще более великого Бога. Метагалактики, куда миллиарды галактик входят. Вот как у нас с вами миллиарды клеточек в теле, да? И над всем этим хозяйством мы, как бы, каждый из нас хозяин, да? Над всем этим миллиардами, да? Точно так на миллиардами разных форм жизни в Солнечной системе. Вот он. Это все его частицы. Мы с вами его тоже частички. И так далее. Нашей галактики миллиарды галактик. Это клеточки, вот, творца нашей галактики. Вот небо, когда чистое, звездочки везде все. Это его клеточки. То есть, творца нашей галактики. Также в Одни йоги сказано, люди не понимают, что означает Бог и Бодхисатла. А Бадхисатва это космический учитель того или иного уровня, а их очень... того или иного уровня, а их очень много, космических учителей, то есть космических иерархов разных уровней, очень много. И нет ни одной планеты, где не было бы руководителя планеты, о котором вот это вот такое население, как мы, может вообще и не знать даже. И представление, кого может не иметь. Но планета просто не может существовать без своего руководителя. Но она завтра же развалится или сегодня. И еще нет пространства, если там не будет руководителя. Точно так, как вон, возьмите, если какая-то у нас тут кооперация, кооперативное общество, там, скажем, вообще любое общество, любая страна. Вот сейчас уберите руководство страны, хаос начнется у нас здесь, да? Понимаете? Или хозяин тело бросит. И что с телом? Мертвый труп, началами великого регена. Наш ум своими силами не может постичь самого Бога. Но зато он познает его отца всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной. То есть вот все дела так устроены. Вот представьте себе солнечное затмение, да? когда Луна перекрывает Солнце. Вы не обращали внимания? Она как раз точно перекрывает Солнце. Вы обращали внимание, да? Как раз точно. Кто это -то, -то придумал, понимаете? Что солнце как раз перекрывается. И масса таких моментов. Лучше сказать нельзя. Да, величественное было представление великих умов требности, об этом непостижимом начале всех вещей, об этом вселенском законе. Да, величественное было представление великих умов древности, об этом непостижимом начале всех вещей, об этом вселенском законе, то есть о Боге, об этом истинно справедливом начале, дающим каждой искре, исшедшей от Него, дающий ей все свои свойства, предоставляя ей следовать свободному выбору в применении этих свойств либо на строительство, либо на разрушение. Ну, вот сейчас каждый такой двуногий божок сидит бегает по планете, да? 6 миллиардов. Один что-то строит, другой разваливает. А третий так баклуши бьет, ни Богу свечки, ни чего такочих. О таком Христос сказал: Выброшен будешь из эволюции, а те, их называют еще хорошими людьми. Но они никого не зарезали, не убили, но ничего настоящего не сделали такого. Таких хороших, кстати, много на планете. Это совершенно никчемный мусор. А Христос как сказал? Либо ты должен быть что? Поводным, либо горячим. А тепло-хладный будешь, будешь, будет выброшен. А кто такой холодный? Ну, злой стало быть. Должен либо, либо злодеем быть, либо быть эволюционером, созидателем. Почему злодеем? Даже потом карма как тебя высечет, отдубасит, может быть, опомнишься и туда тогда переметнешься на густон. То есть у тебя есть какая-то активность вот Всякий активный, пусть там злодей, скажем, или светоносец, вот именно такие нужны, такие нужны в строительстве космическом. Понимаете? А вот эта вот слизь, так сказать, хорошая, она никому не нужна. Понимаете? Поэтому вот понятие хорошести у них совершенно отличается от наших понятий отличается от наших понятий. Не забудем также, что все древние религии, все без исключения, делились на эзотерическую часть для избранных и экзотерическую часть для народа. Но эзотерическая это как бы скрытая часть от большинства публики, потому что трудно понимаемая просто и для толпы. Именно много сложилось в нашей христианской религии, много осложнилось, как у католиков, там разных других этих христианских, так и у этих православных, много осложнилось из-за того, что различные попы, священнослужители, там эти пресвитеры, понимаете, и так далее, утратили то есть отвергли ключ, отбросили ключ к пониманию Христа, а его учение очень буквально на сплошь, на все сто процентов эзотерично. То есть там глубочайший смысл, его надо еще разжевывать, надо ключи иметь для понимания. А они все это выбросили. А об этом как раз вот те же Евангелии имеются неоднократное подтверждение в словах того же Христа. Возвращаясь к термину «безличный Бог» должна добавить, что вкладывая в понятие «бога» то понимание, которое связано с представлением этого понятия, то есть «бога» в умах масс, определение такого «бога» как «безличного» будет, полностью, говоря, чудовищной нелепостью и полной непродуманностью. Потому лишь принимая «бога» за непостижимое начало, за единый закон всякого существования в космосе, то есть понимая Бога как единый космический закон, мы в этом случае можем говорить о его безличии. То есть Бога нельзя сказать, что это какое-то существо, что это какая-то там личность или какая-то индивидуальность. Также если сказано, что Бог беспределен, то возможен ли... Чтобы нечто беспредельно имело какую-либо форму или какой-либо облик, так Бог, или как на Востоке говорят, абсолют, будучи беспредельным, как он может стать предельным и конечным, то есть личным? А потому лишь представление Бога как божественного, неизменного, непреложного, вездесущего, беспредельного, непознаваемого принципа. Вот именно такое понятие «Бога» действительно может ответить и пояснить многие недоразумения. Задумайтесь, насколько понятие о Боге отличается в представлении разных сознаний человеческих, стоящих на разных ступенях человеческой эволюции. То есть, если человек начинает над собой работать, то есть начинает вести духовную жизнь, а духовная жизнь – это когда идет внутренний труд – Большинству занят только внешний труд, да? Внутренний труд – это уже труд, очень не хочешь, духовный. Только когда начинает работать человек внутри, то естественно столкнется с таким понятием, как Бог, потому что там открывается масса таких явлений, о которых он никогда даже не задумывался и с ними в обычной внешней жизни не сталкивался. Поэтому, если человек сознание его совершенствуется, растет, то тогда у него и понятие и представление о Боге тоже постоянно изменяется, постоянно эволюционирует. Оно растет, ширится по мере роста сознания человека. Но люди обычно упускают из виду эволюцию этого понятия, то есть понятия Боге. Костное большинство землян, костное большинство всегда плетется в хвосте и следует где-то, когда-то, установлен какими-то невеждами, догмом следует. И все. Пускай там попы из меня думают. А я пойду там, помолюсь ему, там дам понес на блюдо и он себе дальше. И все, да? Как вот помните, у нас при Советском власти, пускай КПСС, она все думает, там Сталин, там этот Брежнев, там понимаете, вот. А я пошел там, заработал кусок хлеба, сейчас полежу телевизор, посмотрю, посплю, опять, я опять пойду. И все, да? Больше ничего? Ну, хлопчик еще какой-нибудь у меня там есть. Маркс играть бутылки. Вот такая же картина, и вообще этой цирковь вообще не такая же. То есть надо на кого-то возложиться, и все. А само ничего не делать, там кто-то за тебя сделает. Таким образом, сколько вот человеческих сознаний на Земле, вот сейчас их там 6,5 миллиардов, и у каждого свое представление о Боге. Если допустить существование всемогущего, вездесущего, вселюбящего, всемилосердного, всеведующего церковного Бога, в облике существа, не в облике существенного беспредельного закона, непознаваемого закона, а в облике существа, вот у церковников Бог какой? Всемогущий, вселюбящий, вездесущий, всемилосердный, обратить внимание, вот очень важный момент. Как раз такого Бога нужно обывателю невежественному. Ну, любой грех сотвори и пойди, Бог-то же какой? А, о, всемилосердный. Он меня простит. Вот такой Бог как раз мне и нужен. Понимаете? Всеведующий Бог. Вот такого Бога как раз нужно разным сектам и церковникам, разным церквам. В облике существа, то есть в облике личного Бога такого нужно. Да. Если вот такого Бога нам предлагают разные секты религии, да, то мы тогда должны спросить его, этого Бога, ну, ихнего Бога спросить, почему вселюбящий правитель всей вселенной допускает столько вопиющей жестокости, несправедливости, преступности и всяческих безобразий на планете? да. Но раз я предлагаю такого Бога, сразу к Нему такой вопрос. Понимаете? И дальше тоже вопросы пошли, их там очень много будет к такому Богу. Почему вся природа твоя, Господь, существует пожиранием друг друга? Чуть ты такое устроил? Церковные, всемилосердные, вселюбящие Бог, да? Чуть ты такое сделал? Ты что-то натворил тут не то. Вот откуда, благодаря чему появилось огромное количество атеистов. Потому что их церковный Бог, вот люди, эти, у них мозгие работают, да? Это же не просто какая-то там старушка, которая там поп. Потому что их церковный Бог, вот люди, эти, у них мозги работают, да? Это же не просто какая-то там старушка, которая там поп что-то на уши повесила, она находится с этим. А многие же там мозги-то у них извелины шевелятся Мозги-то там что-то думают Понимаете? И вот такой бог с такой, так сказать Церковью, с такими попами Наплодили атеистов Ну, в общем-то, это как раз В интересах черных э, Или темных сил Было вот это, плодить атеистов то Никто ведь не станет Отрицать, что мир как он сейчас вот есть, и в 20 веке, и сейчас, отвратителен. И есть самый настоящий истинный ад. Вот если об аде говорить, где ад? Здесь. Понимаете? Аристократы, дворяне, эти буржуи, вся эта банда, понимаете, прожигала жизнь и жила за счет кого? За счет сотен миллионов этих, этих вот, Всяких там крепостных рабов, понимаете, там, и прочее, и прочее. Разве это не ад? А в 20 веке что творилось? Не будем скрывать от себя, что если несчастен человек, довольствующийся материальными благами, то еще более несчастна судьба человека, которая осмелит выступать и требовать справедливости, чего-то высшего нежели какие-то животные материальные наслаждения. Вот человек, допустим, есть у него какие-то материальные блага, но все-таки ему недоволен, ему больше надо. А у другого-то он много, да, а у меня что-то маловато, значит он недоволен, естественно. Маловато, значит он недоволен, естественно. И что с ним? Понятно, что, да? Вот постоянно мы видим там эти Сейчас судебные процессы там разные нам показывают. Криминальное это самое, там вне законы, эти программы всякие разные. Но. То есть все люди идут на преступление ради чего? Ради барахла. Ради того, что где-то какую-то материю урывает для себя любимого родного. Так и да. Где-то что-то не поделили. Вот ему больше, а мне меньше. Так вот эти люди... Несчастный, да? Еще более, оказывается, несчастный человек, если будет выступать вообще во все, вот, вообще против вот всей этой сатанинской, понимаете, ситуации социальной, которую здесь организовали силы зла. Понимаете? Организовали силы зла. Понимаете? Разве не видит этот самый всевидящий церковный Бог, как погибает миллиарды его созданий в образе людей и прочих тварей. Можем ли мы вздохнуть или просто сделать шаг, что при этом не уничтожить тысячи мельчайших жизней? Действительно, вдохнул, и миллионы бактерий погибли. Но же воздух насыщен, всякими паразитами. А когда ты вдыхаешь, то своей энергетикой их что? уничтожаешь. Тогда дышать вообще нельзя, Господь. Есть ничего нельзя пить. Потому что сразу миллионы, миллиарды этих самых мельчайших, понимаете, бактерий, там, вирусов, ты сразу их уничтожаешь. Каждый момент нашей жизни, каждое дыхание наше несет смерть миллионки нам предлагают. Всемогущего, все вселюбящего, всемилосердившего, всеведующего Бога. Несомненно, найдутся люди, которые станут уверять, что, мол, все это создано церковным Богом, Богом для нашего испытания, и что зло якобы ведет к добру. Но подобные детские уверения не могут удовлетворить ни одного мыслящего человека, ибо мы видим, как зло заразительно, и если бы не отдельные высшие сознания – то давно волна зла затопила бы наш мир. Неужели ради этих нескольких сознаний, оказавшихся победителем в этой жестокой, непрекращающейся борьбе, церковный Бог захотел видеть неисчислимые страдания миллиардов людей на протяжении нескончаемых веков, налагающих свою печать на всю последующую жизнь человека? Где же это, это самое... Все милосердие, все ведения, все могущество. Что я там в последнее известие? Рядом переключил, а там как раз это Дискали показывала уродов там на западе в каком-то музее, музей этих уродов разных всевозможных, родившихся, ну они, естественно, там где-то какое-то время жили в этих лабораториях где-то еще. И там их тысячи. Это что-то вообще ужасное, если показать так вот, во всей красе все это, так у всех волосы на дымом встанут. Что может такое рождаться? Так вот, а где же тогда, спрашивается, если нам предлагают церковники вот такого Бога, где он тогда со своими волосы на дымом встанет? Что может такое рождаться? Так вот, а где же тогда спрашивается, если нам предлагают церковники вот такого Бога? Где он тогда со своим всемилосердием, всередним, всемогуществом? Чего это он смотрел? Смотрите, какие рождаются. А сколько не, не в этих там заспиртованных этих самых сосудов, а сколько у нас ходят еще таких, вот где-то лежат там. Разве не мог этот Бог в силу своих этих свойств создать более высокую совершенную природу? Зачем же этому Богу понадобилось созерцание этого неустанного самоистребления и выживания, наиболее приспособленного и сильного? Нет, невозможно примирить существующее положение вещей на планете с проведением этого всемилосердного, всеведующего, всемогущего Бога, который преподает нам а почему, вот вы не задумались, зачем церковникам, церковной иерархии, церковному начальству вот такой Бог? Ведь обычно надо Боге давным-давно ведь известно. И на Востоке известно, понять, и так далее. Почему им такой Бог вот нужен-то? Давно что когда Бог выдуман, Ему можно приписать все, что угодно. И под этого так называемого Бога, можно творить все, что хочешь. Вот и все. Молодый Бог, тогда как на самом деле, что? Сами твори все, что вздумается. Потому пора обратиться к высоким учениям Востока и к тем великим умам, которые давали эти учения, и признать в них именно наших учителей, именно Восток. От монотеистического Бога, от правителя всей Вселенной, пришел к высшим идеям о Божестве. И именно в непостигаемом Абсолюте на Востоке было найдено объединение всей Вселенной. Ибо Абсолют этот вмещает в себе все конечное и бесконечное, все проявленное, видимое нами и все непроявленное и невидимое. И вот дальше этого все объединяющего понятия малоразвитый пока человеческий ум подняться не может. Потому все величайшие учителя человечества никогда не поощряли среди людей каких-то прений, споров, рассуждений там, о непознаваемой причине. Просто надо приниматься как величайшая тайна, как величайшая тайна, навсегда непостижимая любым умом. Также насколько вот у космических учителей ум развит, они тоже говорят, что это тайна для них. А для нас них. А для нас оказывается, что это все так. Как 24. Ну, там в это Создатели этих всяких церквей, сект, вероучений, культов. Они быстренько разобрались с этим Богом. Кажется, нашел подходящего Бога и пошло дело. Встреч купоны. Пожалуйста. Ибо если мы начнем ограничивать Абсолют нашими представлениями, Он тогда перестанет быть Абсолютом. И станет ограниченным. А потому Абсолют непостижим. Он вмещает и понятие беспредельности в себя. Но кто же задумывается над этим грандиозным и страшным понятием беспредельности? Да никто практически. Потому мы можем постигать лишь различные аспекты, различные проявления этого беспредельного абсолюта. Но как на всем и частицы этого абсолюта? И каждая частица единого целого заключает в себе потенциал всех свойств этого целого, то вот мы можем постепенно раскрывать в себе этот потенциал абсолютно в нас на протяжении бесчисленных воплощений, бесчисленных миллионов, миллиардов лет, миллиардов лет уходящих в беспредельность. Древнейшие индийские веды. Говорят о них, что веды даны были индусам там еще где-то 30 тысяч лет или 50 тысяч лет. Так вот, веды говорят, что абсолют – сущность твоей души человек. Он – истина, он – я, ты – тот, то есть ты – его частица. Просмотрев все понятия Бога, не скажем ли мы, вот все человечество в целом ⁇ это проявленный Бог. То есть он часть непроявленного, то есть которого мы не видим с вами. Но вот в настоящей своей стадии развития это земное человечество ближе не к Богу, а к тени Бога, ближе к облику Сатаны. И вообще сейчас земное человечество называется дьяволом. Не где-то там какой-то вот этот там дьявол сидит, а именно все человечество, особенно темная его часть, темная часть, которая, ну, все сборище вот этих эгоистов, всех этих любителей барахла, этих предпринимателей, всевозможных, все вместе взять эту публику, вот это есть дьявол. А сатану с дьяволом путать нельзя. А сатане еще будем говорить как, в будущем. И, и, и, а есть если... Вы укажете мне, что Махатмы в Чаше Востока утверждает, что они верят лишь в материю. Но во всех древних эзотерических учениях Востока материи дух единый, ибо одно не может существовать без другого. А потому все эзотерические боги, их имеют своих супруг, олицетворяющих материю и мощь их. Так парабраман, то есть дух, непостижим и не имеет проявления без наброшенного на него тончайшего покрова муллопротвития, то есть тончайшей материи. Но эта материя настолько тончайшая, что она совершенно недоступна нашим грубым чувствам, органам чувств. Существует определение, что материя есть кристаллизованный дух. Вот у нас вся твердая материя доступно нашим грубым чувством, органам чувств. Существует определение, что материя есть кристаллизованный дух. Вот у нас вся твердая материя, это кристаллизованный дух. Но вот сейчас поднять, так сказать, вибрации вот этой материи, взять и раскачать атомы, молекулы, естественно, тоже. Если атомы настолько раскачать, что будут рваться межатомные связи в молекулах, да, то вот эта вещь, она исчезнет на глазах у нас. Потому что все вещи, они состоят из чего? Из химических элементов, да, знаете, помните, да, химические элементы, все такое. Химические элементы, ну, химии, кто изучал, помнит. Есть разные сложности эти элементы. Вот, скажем, это углерод в разных своих соединениях с водородом. Вот да. это вот. По-своему углерод с водородом, с кислородом. Молекулы. А вот уже из молекул можно получить какую-нибудь вещичку. Молекулы в кучку соединились, притянулись друг к другу. Вот вам, пожалуйста. Вот они. Молекулы, которые соединились в определенный конгломерат, там, допустим. А если сейчас атомы раскачать на них? Атомы – это духовный уровень, то все эти вещи на глазах исчезнут. Атомы-то их не видим, а молекула развалилась, значит, вещество распалось. Дух – это энергия. И мы знаем, что никакая энергия не может проявиться вне материи. Вот дух, который немножко выше – это дух, а чуть ниже это считается материей, но это на самом деле тоже дух. Вот как у нас сейчас с вами. Вот этот физический мир, видите, да, вокруг. И тушью, свет физический, он, видите, тепло вроде бы не мерзнем, нет, да, и так далее, и так далее. Какие-то энергии тут летают, или там магнитные там, тепловые, и так далее, и так далее, да. То есть наш физический мир состоит из семи частей. Нам в пятой расе доступно только пять частей. Вот эти пять пальцев. Пять пальцев, пять частей. А в шестой расе выскажете, там будет шесть пальцев. Нет, там другое будет что-то. Так вот нам в пятой расе доступны эти пять стихий. С пятой, правда, мы только начинаем знакомиться. Так вот, тонкий мир, тонкий мир по отношению нашему физическому это сплошь мир энергии а когда мы в тонкий мир придем физическую оболочку сбросим физически не расставим придем туда это сплошь мир энергии а когда мы в тонкий мир придем физическую оболочку сбросим физически не растаем, придем туда то что было для нас там энергии станет нашим телом понятно да то есть то что сегодня для нас это энергия а когда туда придем, это будет для нас материя. Вот это понятно, да? Теперь, когда тонкий мир оставим с вами? Вот сейчас для нас мысль, это вообще энергия тоже, только еще более тонкая, чем наши чувства. Вот тонкий мир будем покидать, в тонком мире находясь, для нас тонкий мир материя. А ментальный мир энергия. Когда перейдем в ментальный мир, то, что было для нас, Энергии станет материей. Вот эти вещи нужно усваивать в себе. Это многое поможет потом в понимании разных потом интересных вещей. То есть все в этом мире относительно. Вот видимый свет, скажем. Вот свет мы видим, да? Фотоны летают. Но фотоны сказаны, что это одновременная энергия, одновременно это вибрация и частичка. Частичка. Частичка с большой скоростью вибрирует. Трудно отделить эту вибрацию от этой частички. Но считается, что вот этот свет, который мы с вами тут, без него жить с вами не можем никак, это очень грубая...